Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и Калини. Сегодня у нас очередной сеанс нашей педагогичной, у которой масса проблем с глазным здоровьем, о которых она сама скажет. Дали правую грудь и образовалась шишка, втянулся сосок. Два года я ходила так, потом пошла сдавать анализы, и выявили рак второй степени. Вот, предложили химиотерапию, прошла химиотерапию три курса, потом операция была, и после операции, Серегина, как называют это? Химиотерапия? Нет, э, облучение, а. еще были лучи, вот, 14 сеансов лучей, вот это все в прошлом году. Конечно, со здоровьем было полный раздрай. Голова кружилась, давления не было, железа нет. Ничего, короче, не было. Вот. И стала думать, как и что, как восстанавливаться. Меня Господь привел в Академию Спа и Явочки, которые помогают мне быть здоровой. Ну вот, хорошие слова, угу. и главное, что когда человек видит результат того, что происходит с ним, потому что когда происходит что-то с тобой на вот таком клеточном внутреннем уровне, можно лишь самому рассказать, а кому-то другому объяснить практически нереально. Ну, это та же система, что и система цигном когда есть вещи, которые можно лишь ощутить, а объяснить сложно. Поэтому, когда мы ставим пиявочки, мы ставим обязательно по диагностике. Поэтому каждый наш подопечный может лишь объяснить, какие у него происходят изменения на том или ином уровне. А иногда эти изменения даже, ну, естественно, они видны и на... В физическом плане, например, если там МРТ или там УЗИ. Но даже изменения, которые происходят, как вот у нас девушка была, например, киста, личников. Это вовсе не значит, что они у нас не уйдут, если не пройдет обострение. Обострение вполне может быть, и это очень даже закономерно, потому что если мы состояние острое переводим в хроническое, то также мы можем и вывести человека из хронического состояния в нормальное, здоровое, так называемым регрессивным методом, тоже через острое состояние организма. Поэтому наша подопечная Ира, она уже проходит далеко не первый сеанс, и поэтому мы решились поставить пиявочки ей на лицо. И сегодня по ее диагностике у нас пиявки стоят на меридиане толстого кишечника, на меридиане мочевого пузыря, легкого и почек. Это как раз тот золотой треугольник, который на сегодняшний момент по ее пульсовой диагностике наиболее для нее оптимален. Вот. И как ощущение ощущение очень хорошие. и э, после того когда мы ставили пиявочки э, первые вот где у меня совсем тихо это печень э, пораженная это почки пораженные после этого лечения химического и облучения то на сегодняшний день я чувствую э, силы радость мне хочется жить мне очень хорошо и я ну, очень благодарна пиявочкам благодарна вам профессор и я хочу продолжить дальше лечение и вот э, у меня здесь э, я чувствую собирается ну как вот э, с, мокрота да? mm -hmm. когда вот и она сейчас стала уже выходить вот это мокрота Она ее не было до болезни а вот с этими препаратами со всеми она появилась а я очень рада. Спасибо. Ну да, тут самое главное понять принцип, пропустить mm -hmm. это все через себя, и этим мы и занимаемся. Что наши специалисты обладают знаниями именно того, каким образом помогать себе по жизни, потому что свой собственный организм, который нам дан при рождении, нужно, естественно, знать и уметь им пользоваться. Поэтому, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. Подписывайтесь на наш новостной канал. Ставьте лайки. Спасибо. До свидания.